Друзья, всем привет! Давно я вас не видел, а вы меня. Так, были мы в лесу, друзья. Нашли такую колоду. Привет, Женка. А, вот. Прикиньте, будет это шпакование, короче. Наверное. Пойдет? Блин, но приделать. Да, так ровненько лесники, видно, перели, кто там бросил. И все. Кручень. Только это. Надо обработать чем-то, то, а то загниет. Вот и как, Прикольненько, да? Не лопнуто. Ничего. Все, идем по хозяйству. А то вы меня, а я вас давно уже не видел. Что-то вкусненькое, но это потом. Так, на улице у нас буквально полмесяца не было зимы. Вот зима вернулась. То есть снег пошел зимой. Блин, даже интересно. Так, зерно есть. Вот и посмотрим, что они хотят, куры. Зерна или гулять? Зерна насыпали. Открываем гулять. Я им на ночь даю вот такую возможность. Ага. зерна не хотят. Они как дети малые, понимаете? Все понеслись. Эти к водопою, о, все туда. А глашейки, основная масса туда. Во две кучки, два петуха, один там. Второй там, ну, сар позаду. Ой, господи, ты Так, идем дальше. рексон, охрана наша, да? Укусил несколько уже людей. Любка, тебе привет, Я тоже укусил. Блин. Короче, кто не приезжает, все кусают. Тут недавно приезжали люди к нам с Орши. Я видео снимал. В гостях крыльковода город Орша. Если кто хочет, посмотрите. Замечательные люди. Семью приехали. Правда, убежали быстренько, минут через два. Наверное, обиделся. Ну, ладно, потом созвонимся еще, разберемся. Так, свинтусы. Ты свинтусу, свинтусу. Так, мамка, дали третий шанс, если она будет несемененная и загуляет под нож. Ну, это килограмм 170 уже. куда. Ну, ладно. Хряк, опилки. Одноклассник занимает, или занимается этим лесом, короче. Слава Богу, помогает. Начал помогать. Так, нашим поросятам, нашим поросятам... Сколько нашим поросятам? Короче, 31 декабря родились. Сегодня какой там? 16-17. А, вот, можете сами увидеть. Послонники такие, Ох, емкие уже, килограмм по 12. Может даже больше некоторые. А, с Юлькой мы производили кастрацию двоих. Намучились. Юлька не может держать. Сил не хватает. Ну, все сделали. Вроде все хорошо. Хвостики, как видите, уже начали крутиться. Поэтому... Это первый прыжок, что... все хорошо. Ну, манья начала немножко тащать. Не сказать, что уже 100, но все равно нужно максимально быстро и убирать. Вот наш. Ой, хороший, хороший. Ты еще пальцем не откуси. Так. Я тебе сейчас переверну. Вот, видите, что он делает? Зараза. Зараза и все. Так, гомель. Гомель, вам тоже привет. За свиней огромное спасибо. Или свинок, можно сказать, это меня это не очень. Нет за свинок огромное спасибо хорошие растут такие да хорошие да молодцы идем включать так по кроликам первое в связи с тем что здесь у меня была деревянный помост не бетонировал запустил и не разложила отраву поэтому завелись крысы Копают даже под фундамент. Боремся. Пять, или... Пять пачек уже травы. Так, выскочила девочка. Пока ходил за водой. Поводу точнее. Так, смотрите. Смотрите, кабаняка. Залез уже. Ну вот кабаняка. Ну откуда ты? Кабаняка? Откуда ты кабаняка? Ладно, разберемся. Сидит здесь. Мальчик. Ну, по кроликам вот так. помнишь? Помнишь Там серебро мальчик. Помесь, помесь, мальчик, помесь, помесь. Красивый такой мальчик, хороший, да, мальчик? Хороший такие, с характером. Так, здесь у нас три серебра последних, которых, ну, таких более-менее еще. Так, здесь мальчик, здесь девочки. Это вот называется содержание кроликов, экспериментальное. На сетке при этом стелить большое количество соломы. Вот так получается И вот если не стелить солому Стелим, не стелим. Дальше у нас мальчик Минский. Минску привет. Так, девочка сукрольная. Девочка сукрольная, девочка сукрольная, девочка не сукрольная. Мальчик. Ой, хорош такие, ой, хорош. Драчун. Совсем и бьется. Так, здесь у нас ожидаем акрол. Здесь у нас уже с акролом серебро. Здесь еще пусто. Здесь у нас окрол. Акрол. Не считал, честно, количество. Карапузики. Карапузики. Смотрите. Можно сразу его убирать. Так, а ну сюда ходи. Сюда ходи, жирная собака. Вот так. У нас девочки эти котные слышать нервничают. Хе -хе -хе. Так, вода у них есть. А, комбикорм. Есть. Дороговато, но, но с ним меньше проблем. Меньше хлопот, меньше проблем. Поехал, купил и забыл. Так, так, так, так, так. Достают. Но, понимаете, вот все не могу никак определиться с высотой кормушки над от земли никогда низковато вешал здесь 40 сантиметров то есть грубо говоря она висит на 12 сантиметров от земли когда вешаешь ниже малыши в раннем возрасте которым еще даже нету 30 дней грибут они туда залазят пытаются что то жить поэтому они туда выгребают выше ставишь они не могут до 30 дня начать сами самостоятельно есть комбикорм хотя они уже с 25 дня а то и раньше начинают должны пробовать Поэтому вот где эта грань, на какую высоту повесить, довольно сложновато, честно. Я еще с этим не определился. Видите, здесь немножко ниже. Здесь что-то, ну, такое. Здесь выше. Здесь выше. Здесь ниже. То есть, видите, найти эту золотую середину, кто бы что бы не писал, кто бы что бы не, по, не, ну, не подписывал, на земле там комбикорма нет. Нету. Ну, друзья, нету кормикура. Так, поилочка течет, вот эти вот сопли, иногда бывает бывает там пружинка, нужно откручивать и чистить, откручивать и чистить, чистить, откручивать. Ну, ничего, ничего. Так, так, молодняк, молодняк. Сломанная лапка есть? Ну, и сломанная, вывернутая, это может даже и врожденная, но все равно. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, ну так что, ну, так ничего. Ну, это вот клетка, блин, она мне достала, честно. Ну, ладно, Юлька сказала, ну, пускай я поеду. Вот она будет сама чистить. Ее. Так, закрываемся. Знаете, когда мы занимались кроликами, и это было все на улице, вот сбылась мечта идиота. Пускай не так, может, хотелось бы, да? Ну, надо всегда мечтать о высоком, чтобы получить хоть что-то. Поэтому как-то так, друзья. Ждем этап завершения всех отравить этих крысок, мышек. И потеплеет. Хочу залить тут дорожку все-таки. Так, куры разбрелись по всей территории двора. Двор большой. Поэтому яйца будем шукать. Точнее завтра жинка будет шукать по всему двору. Бывает такое. Так, они вот частично в сарае тут прячутся. Да? Коре. Который ничего не доделан. Так, здесь у нас грандиозная стройка. Ну, это не эта стройка. И не эта, и не эта. Это, это синий Здесь стояла, стояла у нас башня водонапорная. Сейчас делают станцию обезжелезывания. Я думаю, для нас это очень будет хорошо. Ну а так, друзья, что могу сказать? Всем, друзья, безветренной, спокойной жизни, здоровья, мирное небо. Надо головой. Всем пока, друзья.